Добрый день, уважаемые коллеги! Как меня слышно? Слышно ли меня вообще? Скажите, отзовитесь, пожалуйста. Отличненько! Значит... Смотрите, я сегодня не буду ставить видео, потому что интернет слабоватый, чтобы не выбрасывало, мы будем с вами общаться вот таким образом. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. С вами на связи Лотникова Леля. Я один из руководителей интернет-проекта Корпорация ЗУС, корпорации здоровых, успешных и свободных. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как пришел к нам наш коллега, он только начинает работать, и как ему разобраться в этом, допустим, в такой, как социальная сеть «Контакт». И сейчас мы будем с вами по порядку смотреть, что же нам нужно делать. Итак, вы пришли, уже знакомились вы уже понимаете, зачем вы сюда пришли и что вы будете делать значит на одну симку вы можете на одну сим-карту вы можете открыть аккаунт в одноклассниках, вконтакте, в Инстаграме, в фейсбуке, там в моем мире, то бишь 5-6 социальных сетей вы можете охватить. И вот сейчас мы поговорим о том, что вы открыли открываете аккаунт в социальной сети контакт. Если будут по ходу возникать вопросы, обязательно пишите. Что для этого необходимо? Как мы его открываем? Ну, заходим по ссылке vk.com и, значит, перед вами откроется вот такая форма, где вы заполняете все данные, которые вот сейчас стрелочками указаны, кликаете на слово «Зарегистрироваться». Вам предложат ввести мобильный номер телефона. Вводите свой мобильный номер телефона, кликаете на, значит, на синенький прямоугольник, где написано получить код. Вам на телефон приходит код, вы его вводите и отправляете. Вы его стрелки немножко сместились, вы его вводите и отправляете. Таким образом, ваша регистрация... Практически заканчивается, и вы делаете подтверждение регистрации. В подтверждении регистрации, значит, вводите, придумаете свой пароль, который вам удобный, и пишите, вернее, написали его, и войти на личную страницу. Здесь как бы сложностей нет никаких, отвечаем на все вопросы. Да тут и вообще сложностей нет. Отвечаем на, на вопросы. И заполняем все, что нужно. Так, дважды получилось. Значит, войти, мы с вами входим. Вот это ваша страница. Обратите внимание, что здесь, значит, контакт очень хорошо помогает каждому новичку, как и где оформить, показывает, как и где оформить страницу. Вот, например, сразу вот настройка настройки страницы. Вы заходите в настройки и заполняете все, что необходимо, отвечая на вопросы. Вы также можете, не можете, а нужно поставить фотографии. Мы об этом сейчас немножечко поближе остановимся. Но вот так будет выглядеть пустая ваша страница, то, то бишь ваш аккаунт. И вы отвечаете на вопросы, также заполняете, в ленту заполняете, фотографии загружаете. Вот примерно вот так у вас будет выглядеть ваша страница. Обратите внимание, что фотография, фотография должна быть, как бы сказать, видно ваше лицо. Вот здесь даже еще мелковато, можно было бы увеличить. Делайте статус, который продающий статус, который ну, можно, не обязательно он продающий, но интересный, чтобы у вас был статус. Вот, обязательно заполняете вот здесь вот красное, если, может, вы мою мышку не видите, вот я красную стрелку поставила на «Показать подробную информацию». Заходите сюда, и чтобы у вас здесь была тоже подробная информация, четко заполненная, о том, что вы живой человек, где вы учились, какие у вас интересы, какие вы читаете книги там, ну, вы почитаете, все увидите и все заполняете. Если сразу было сложно на что-то ответить, ничего, вы попозже, там, пока будет ваш аккаунт стоять на модерации, вы попозже все это заполните, напишите. Ну, в общем, вот так должен, должна выглядеть ваша страница. Еще. Для работы, для того, чтобы работать в любой социальной сети, необходимо 5-10 аккаунтов. Для новичка тем более нужно 10 аккаунтов, но не сразу пытайтесь их всех открыть. Откройте 5 аккаунтов, вернее как. Каждый день по одному аккаунту вы начинаете открывать и заполнять. 3-4 дня вы не трогаете свою страницу, пока она не пройдет модерацию. Но там уже должна быть фотография, там статус, в ленте что-то там сбросьте, ну, какую-то определенную информацию. Сами за, это время, сами за это время открываете другие и оформляете. Далее, когда же мы можем начинать работать, сейчас отвечу Ал, когда же мы можем начинать работать на этом рабочем аккаунте? Еще хочу заметить, у вас должна быть родная страничка, с которой вы не будете рекрутировать, и рабочих 5 страниц. Пять рабочих страниц. Вот эти вы заполняете примерно вот так, как я вам сейчас показываю. Значит, смотрите, я, вернее, мы с Катей решаем так, что желательно стоять должна, этот, на, на всех фотографиях должны у нас быть логотип корпорации ЗУС. Потому что если человека что-то не заинтересовало из ваших текстов, возможно, он начнет искать корпорацию ЗУС. Что это такое вообще? И, конечно же, у вас везде должны стоять <coughs> хэштеги корпорации ЗУС. Ал, я ответила на твой вопрос. Далее, когда же мы начинаем приступать к работе на рабочих аккаунтах? Прежде чем приступить к работе, нам необходимо, чтобы на вашей странице было не менее 100 друзей. 80, 100, 150. Вот с этого момента мы начинаем с вами работать. Когда у вас будет мало друзей... У вас просто на вашу страницу, на ваш аккаунт не будут люди практически реагировать. Это раз. Потом у вас будут очень маленькие лимиты для того, чтобы можно было продвигать вашу страницу. Как же мы делаем? Как же мы... Вот сейчас у нас нет... Если вы сейчас начнете приглашать друзей с поисковика, то у вас сразу же заблокируют, заморозят вам сразу же страничку. Как мы с вами добавляем в «друзья»? Смотрите, заходим в группы, выбираем сообщество. Каким образом? Вот здесь в поисковике, где выбрать сообщество, я стрелкой поставила, напишите «Добавить в друзья». И перед вами откроется, видите, результаты поиска внизу. Очень много групп, которых, которых вы добавляетесь. Заходите в любую, какая вас устраивает, добавляетесь. И добавляете тут друзей до лимита, потому что люди здесь пишут, добавьте, добавляйтесь в друзья, они нам не откажут. До лимита, который вам покажут. Также у вас будет тоже лимит, вы много не сможете добавлять в друзья, ну, допустим, с первого дня вы там 10, 15, ну, 10 пускай добавите, вот, вот. Вы можете писать в комментарии, там, где человек написал «Добавьте меня в друзья». Вы напишите ему в комментарии, лимит раз закончился, в комментарии вы можете 10-15 написать еще, что э, «Добавьте меня в друзья». Добавьте меня в друзья в комментарии. Напишите, и люди будут к вам добавляться. Вот, пишем, чтобы добавились люди в друзья. Таким образом, в течение двух-трех дней вы можете набрать спокойно 100 друзей. И тогда мы с вами начинаем работать. Вот вы понемножечку, у вас 5 аккаунтов, каждый день вы по одному открываете. И, допустим, на 3, открываете аккаунт и понемногу начинаете добавлять друзей, заходя в эти группы. Вот вы начинаете делать движуху на своем аккаунте. Вы в ленту что-то бросаете какую-то интересную информацию. Если вы не знаете, какую бросить информацию, вы можете зайти в сообщество. Тоже, допустим, там смех и юмор или еще какие-то сообщества, там, может быть, о природе. И вам понравились какие-то посты, вы можете также с ними там репост сделать или, значит, взять тот же пост и поделиться, свой, вернее, разместить на своем аккаунте. Для того, чтобы было видно, что ваш аккаунт живой, что вы нормальный человек, вы там общаетесь. Это, в принципе, правило всех социальных сетей, буквально всех. Итак, мы с вами... А, уже разместили, вернее как, наработали друзей. Теперь нам нужно обязательно на своей странице закрепить какой-то определенный продая, продающий пост со ссылкой на ту группу, которую вы создадите для того, чтобы туда приглашать своих <coughs> заинтересованных людей. Вы это делаете, прикрепляете, размещаете. Когда далее вы будете работать с аккаунтом, к вам будут заходить люди, писать комментарии или же ставить нравится. Продолжаем с вами. Это мы заполнили. Поставили, значит, продающий пост прикрепили. Скажите, вот здесь понятно? Вопросы есть? Я не слишком быстро рассказываю, то, возможно, непонятно будет? Напишите свои вопросы. Здесь понятно или вернуться, что-то рассказать дальше? Все понятно. Далее. Мы с вами в страницу оформили. И желательно под вашим продающим постом создать опросник. Это как бы мои рекомендации. Создать опросник. Вы там, где поделиться, кликаете на «Еще». Вот здесь на слово «Еще». Как его создавать, продающий этот? А, какой придумаешь? Можно, сейчас отвечу на твой вопрос, тогда дальше продолжу. Можно пост создать о работе, вы там написали, о том, что дает работа. 5-6 фотографий сразу на этот пост загрузить. Это как вам удобно? Не надо копировать то, что у меня. Это вот примерно я показываю, а это ваша фантазия. А там делайте как хотите. Значит, на еще мы с вами кликаем. Перед вами откроется... Значит, опросник, где вы начиная, где вы, значит, делаете вопрос и да, ответ нет. Это для чего? Для того, чтобы когда люди будут заходить, когда вы организуете поток людей на вашу страничку, они будут видеть и, возможно, участвовать в опросниках. И будете понимать, сколько людей посмотрело вашу страницу. Сколько людей посетило вашу страницу, приняли участие. Конечно, лучше разные, можете одинаковые, можете разные, это ваша фантазия, это ваша фантазия, но примерно, я говорю вот так, вы даже можете сделать опросник не обязательно о работе, например, поставить фотографию, допустим, березы и написать, листья какого дерева? Березы, ясени или еще что-нибудь, это я, к примеру, фантазию такую, как бы, это, это не обязательно, что вот именно, при, как бы, призывать к работе или еще куда-то опросник для того, чтобы как можно было движение на вашей странице, как можно было больше а, участников, да, что главное, чтобы себя проявили, даже вообще можете там про пирожные спросить, это фантазия, ваша фантазия. Итак, сделали мы с вами опросник, и он у нас работает. Теперь мы сейчас начнем с вами говорить о рекрутинге. Особых пилюль для высокого рекрутинга просто нет. Нет особых слов, которые вам придут и скажут, вот так сделаешь, вот так будет. Вконтакте в основном лайками рекрут идет. С постами и, конечно, общение. Вот сейчас мы несколько методов рассмотрим с вами по поводу того, как нам работать лайками, где брать людей, таких, которые ваша целевая аудитория. Выбираете свою целевую аудиторию. Я, например, беру, сейчас вам показываю здесь о путешествиях и природе. Вы можете зайти в бизнес-мотивацию, вы можете зайти к мамочкам в декрете, вы можете зайти вообще к продавашкам, кому угодно. Кому угодно вы заходите, заходите в группу, ну, вначале вот здесь в поисковике вбиваете название своей группы, вам высвечиваются, ну, какую вы тему хотите, вот вам высвечиваются группы, вы выбираете группу, в которой, конечно же, не менее 20 тысяч человек. Это будут активные группы. Вот, зашли в группу, находите пост, в котором не менее 20 перепостов, ну, то бишь вот, которые поделились, кликаете, на участников, которые поделились. А, кстати, еще вернусь. Посты должны быть свежие, как бы не, не годовало. Не то, что вот, вот его разместили год назад, и там кликнули 26, вернее, поделились 26 раз, и стоит этот пост недвижимый. Нет, надо, чтобы там люди делились, нравились, вот именно в реальное время, вот в то время, когда вы здесь... То бишь, чтобы это были живые, реальные люди. Вы кликаете на, уча... на тех, кто поделился. И перед вами будет открываться люди, которые поделились этим постом. И вы всем, кому вы считаете нужно, кликаете «Нравится». То бишь, ставите «Нравится». Это лайки, лайки, лайки. Лайков, насколько я понимаю и вот я делаю, у меня ограничений пока не было. Я делала до 100 лайков на одной группе. Переходила с одного поста в другой и находила людей, которые поделились, и я им спокойно ставила нравится. Почему нравится? Потому что в аккаунте, в оповещениях вы сразу, человек сразу видит, что ему поставили Нравится, да, сердечко это поставили. Он обязательно зайдет и посмотрит, кто. Кто очень интересный, он почитает вашу страницу. Поэтому страницы должны быть у вас интересными, чтобы человек мог там задержаться. Таким образом, вот этими лайками через вот такие вот сообщества мы даем поток посещения на вашу страницу ВКонтакте. Вот здесь понятно, зачем мы заходим в группу, в сообщество, и зачем мы находим вот такие активные посты. Понятно. Как только вы организовали поток на вашу страницу, вы можете начинать общаться с людьми. Это, я называю, это четвертая методика, о ней мы поговорим попозже. А сейчас какую еще методика есть для того, чтобы можно было организовать поток людей на вашей странице? У вас пять страниц, вы по ним проходите, вначале в одних сообществах, потом в других со... выбираете разные сообщества. И вот у вас огромный фронт работы для того, чтобы можно было на вашу страницу направить поток людей. Далее, мы находим с вами такую, значит, переходим в сообщества такие, где работа, где люди дают объявления о работе. Мы точно так же заходим в сообщество, но сообщество выбираем, где побольше людей. Ну вот, я, допустим, здесь вам показываю, где, допустим, 200 тысяч. Вы в организации потока меня пока еще по лайкам не останавливали, но как бы я, согласно своего времени, брала, ну вот 100 я делала и более 100 делала. Вот, это просто по лайкам. Но я хочу сказать: не делайте не сразу село и, допустим, 150 на одной странице. Вы проскочили по на одной странице, сделали 50, на другой, на третьей. Вы уже с пяти сделали 250. Пока вы там еще что-то сделали, снова можно зайти через часа через два. Значит, еще сделать плюсы. И вот таким образом, вы не старайтесь делать одни и те же действия до тех пор, пока вам самим не стошнит. Делайте разумно. И тогда, конечно же, у вас будет результат. Заходим в участников, Кать, ты поняла, да, отлично. Заходим к участникам, где дают группы, вернее, где есть объявление о работе. Кликаем на вот это вот на лупу «Найти», и здесь мы с вами можем выбрать по дате регистрации людей, с кем вы будете, кому вы сейчас будете ставить тоже лайки. Значит, выбрать город, выбрать страну, любую страну выбираете Вот, допустим, я сейчас зашла в белорусскую группу, вот, поэтому я поставила «Беларусь», выбрала «Город», Выбрала возраст, с фотографии, те, которые на сайт. И кого вам нужно, именно женщины, мужчины или любой. И в игры можно вступать, куда хочешь. А главное, это самое, чтобы вы могли, люди, с людьми общаться, могли ставить лайки. Что же мы здесь делаем, там, где у нас много, где мы зашли, значит, о работе в сообщество о работе. Вот это мы критерии себе выбрали, свою целевую аудиторию. Далее, что мы делаем? Перед вами вот так вы выбрали, перед вами откроется вот так вот. И когда вы наведете мышкой, вот где красная стрелочка, на, допустим, на вот эту Иришку Олегник, то у нее появится вот, ну, вот так вот крестик. Вы кликаете на крестик, Кликаете на крестик, и у нее раскроется та фотография, на которую вы кликнули. Вы кликаете снова «Тебе нравится», ну, «Мне нравится», и снова так выбираете столько людей, сколько нужно. Значит, смотрите, просто ставить лайки, где мы там с вами ставили лайки в сообществе, да, и на фотографии лайки, тут, конечно же, есть немного, не то, что немного, есть лимит. Тоже не превышайте более 50, особенно на начальном этапе хотя бы по 30. Делайте вот таких лайков, вот, чтобы как бы у вас уже есть, уже набирали, набрались друзья, у вас уже есть движение, вы уже везде участвуете, то бишь у вас аккаунт живой, активный, как нормального человека, вот. И вот такой способ тоже направляет на вашу страницу людей. Это второй способ. И чем больше мы с вами направим на вашу страницу людей, тем больше у нас будет с кем общаться. Здесь понятно со вторым способом, коллеги? Где вступать игры? Игры точно так же. Ищите в поисковиках, не в поисковике, а вот где в поиск ВКонтакте, где мы пишем сообщество, вот там пишите игра, какая вас интересует игра. И игры перед вами высвечиваются, вы к ним заходите. Так, здесь, понятно, напишите, пожалуйста, чтобы я понимала и видела связь. Итак, третий метод. Я этим методом тоже работала. И работаю, но я хочу сказать, вы сейчас заметите, что, что здесь будет в основном а, подростки этим методом. Но он точно, можно выбрать, там выборочно можно работать, но он точно также будет вам делать огромный поток на э, приход на вашу страницу. Что вы делаете? Значит, заходите на свою страницу, кликаете в, заходите в «Новости». Я буду... Вот вы, если будет трудно понять, вы будете просматривать ролик, останавливайте, ищите то слово, которое, значит, показано стрелочкой и спокойно зайдете. Заходите в поиск. Перед вами откроется, вы находите слово поиск. Интерфейс очень часто меняется. Раньше было немножечко по-другому. Сейчас это, значит, ищите параметры поиска. Вот так выглядит. Если вдруг у вас и поменяется интерфейс, то вот, это, вот эти слова, параметры поиска, в любом случае ищите. Они никуда не денутся, они будут, но только, может, в другом месте расположены. Как только зашли, в пара кликнули в параметры по поиска, у вас здесь надо, э выберите вид, опускаетесь до без прикреплений. До без прикреплений. Вы можете также зайти в любой вид. И там тоже можете начинать кликать, там э, э, ну, перепо, эти, перепосты делать. Это ваше право. Вы выбираете то, что вам нужно. Именно то, что вам нужно. Но сейчас мы, я рассказываю про то, что вот это вот без прикреплений. Это по доскам объявлений сейчас мы с вами будем работать. Пока я буду показывать по доскам объявлений. Заходите. И вот здесь, где лупа, пишите «Ищу подработку». Или ищу работу. Но на подработку очень много откликов. Вот. Ищу работу. Кликнули, нажали Enter. И перед вами открываются, значит, все объявления. Ну, не все, но очень много объявлений. Допустим, вот объявление портищева Вы, значит, можете ставить нравится. Можете вот сюда в комментарии написать текст, призывающий к тому, чтобы к вам зашли и поинтересовались этой работой. Это вот как вы решите, так и напишите. Например, есть интересное предложение о работе, пишите в личку. Или еще что-то вы там придумаете, свои слова какие-то определенные. Вот, и отправляете комментарии. Но здесь тоже есть лимиты на комментарии. Я, значит, делала до 30 комментариев, мне уже пишут, вы слишком много сделали комментариев. Вот, поэтому, или там вам ограничено уже, поэтому тоже не увлекайтесь сразу выкинуть все 30 комментариев. Но в этом методе я еще заметила, что очень хорошо работать с 8 до 10 утра. Люди начинают в это время размещать свои объявления, и вы по горячим следам сразу же начинаете бросать э, «нравится» или вот эти комментарии. И тогда начинается очень хороший отклик, прям моментальный отклик начинается. Этим методом. Конечно, желательно выбирать не 14-летних детей, не там, многие пишут, интернет не интересует, там, но в любом случае вы ему поставьте лайк. Сегодня его интернет не интересует, завтра он его заинтересует. В общем, здесь ваше право, как вы будете работать. Да, очень много детей реагируют. Этой методикой я еще заметила, что я очень много ставлю тоже лайков. И э, люди заходят ко мне на страницу и пишут э, в сообщениях «Расскажите о работе». Но в данном случае я страницу делаю свою, которая я работаю на этой методикой. Четко, понятно, там написано, что мы готовы платить деньги, вы готовы работать. Или там работа такая-то, такая-то. Когда он увидит, что ему поставили «пятерочку», он, конечно, конкретно начнет задавать вопрос о работе, потому что мы его нашли именно в сообществах, где он искал работу. Поэтому человек сразу спрашивает работу. Поток будет большой, но нужно думать, что к вам будут обращать, на вас будут обращать внимание как дети, так и взрослые. Ну, как бы реагируйте, смотрите. Кто вам нужен, с тем общаетесь. Но, в принципе, показываем мы и добавляем в группу. Я обычно, когда человек заинтересовался этой э, темой ну, на моей странице работой, которую я предлагаю, я им предлагаю добавиться в группу, которую я создала по, ну, э, с информацией о работе. Я немножечко упустила, как для новичка. Когда мы создаем ваши, наши аккаунты, мы параллельно создаем еще группу. Спонсор вам, вам обязательно покажет, как ее сделать. Группа о работе, где в ней вы не будете, она будет у вас закрытая, и в ней у вас не будет других совершенно постов, кроме как о работе, чтобы человек получил подробнейшую информацию. Как сделать эту группу? Я расскажу в следующем занятии, но вообще у нас ролик этот есть, как это сделать, как ее оформить. Обращайтесь к спонсору, и он вам покажет. Вот И всех направляю, весь поток направляю, кто по этой методике приходит и спрашивает о работе, всех направляю в группу. В день у меня бывает добавляется до 15 человек. А нам нужно обязательно, чтобы люди добавлялись в группу и получали там информацию, а мы с ними там еще дополнительно общались. Вот, в принципе, вот эти три методики, где лайками мы можем организовать поток на нашу с вами рабочую страницу, а с рабочей страницы отправить на ту группу, где подробная информация есть о работе, и в той группе мы уже будем с людьми общаться, непосредственно отвечая на их вопросы и задавая им вопросы. Вот здесь понятно, уважаемые коллеги? Отпишитесь, пожалуйста, чтобы я понимала, донесла я вам информацию или не донесла. Если нужно вернуться обратно, еще назад и показать какие-то другие слайды, я обязательно покажу. Если вам будет сложно вспомнить и разобраться, как вам на ваших рабочих аккаунтах, куда заходить, какие сообщества искать, в ролике отматывайте, просматривайте, все будет понятно. Далее. И последний метод – это метод рекомендации. Это самый золотой метод. Для того, чтобы мы с вами могли общаться, Методом рекомендаций нам с вами необходим поток людей на вашей странице. И еще вам нужны уже друзья не фейковые, а нормальные друзья, с которыми вы по ходу будете общаться, когда будете направлять поток людей на вашей странице. У каждого друга не менее 100 друзей. Это не менее, а в основном их 200 и больше. Помимо тех людей, которые заходят к вам на страницу, когда вы лайками их спровоцировали зайти, вы с ними общаетесь, а еще вы заходите к друзьям друзей и начинаете вести с ними переписку. Поверьте. 5-10 аккаунтов вам хватит такой объем работы делать, который не переделать. Методики эти практически э, применяемы ко всем социальным сетям. Это везде совершенно одинаково. Только подход по-другому «Зайди туда» э, в то сообщество или «Найди сообщество» немножечко по-другому – а работа и действия производятся практически во всех социальных сетях одинаковы. И мы начинаем с вами обращение либо к друзьям друзей, и еще такую мы с вами вели переписку, различными такими текстами, которые вы сами можете придумывать, которые вы... вот я сейчас дам некоторые тексты, которыми, допустим, я общаюсь, и их еще штук 50. Я их создаю чисто, как вам сказать, чисто вот когда начинаю общаться, я понимаю, вот сегодня мне хочется вот так говорить, и начинаю так говорить. Вот, допустим, Татьяна, здравствуйте, можно к вам обратиться по рабочему вопросу? Привет, спасибо за оценку на мое фото. Татьяна, скажите, у вас есть знакомый, которым нужна работа, который высоко оплачивается? Ну, тут, может, лишние слова тут понаписала, Ну, вы каждый по-своему, почему. Значит, смотрите, писать все тексты ни в коем случае не копировать. Писать все тексты набирать пальчиками вручную. Где-то вы, как вот я сейчас, которым нужна, которым нужна, где-то вы дважды дважды слово повторили, где-то вы описались, где-то вы поменяли тексты, где-то вы поменяли, вернее, слова поменяли, тексты поменяли. Сейчас вы, я пишу, допустим, скажите, у вас есть знакомые? Я, может быть, в следующий раз скажу. Знакомым вашим нужна работа? Вы посоветуете, посоветуете кого-нибудь порекомендуете кого-нибудь? По-разному должен, должен быть подход. Это мы, допустим, обращаемся тем, кто поставил нам на фото оценку. Кто зашел к нам в гости, мы спрашиваем, что вы зашли к нам в гости, вам интересна работа? Вот, и подход должен быть совершенно-совершенно разный для каждого человека. И, естественно, слова и тексты должны быть разными. Тогда вы можете в течение дня... С двумя, с тремя подходами заходить на ваши аккаунты и с первым подходом писать минимум 10 сообщений. Но не обязательно это делать, допустим, на одном аккаунте сели сразу и все 10 сообщений написали. 5 сообщений написали на одном аккаунте, перешли на другой. У вас их 5 в работе сегодня. Это уже 25? Вы через час вернулись, снова начали дальше писать людям, либо друзьям, друзей, еще 25. И таким образом вы в 4-5 в заходов сделаете обращений порядка 100-150. Со 100 обращений примерно всегда идет 3 регистрации. Вот примерный такой расчет. Но запаситесь терпением. Почему? Потому что, чтобы у вас пошел поток людей, Нужно его организовать и, естественно, не должно быть разрывов в вашей работе. Можно подлиннее тексты давать, можно как угодно давать. Я вам сейчас вот предоставляю вот такие примерные, а вы их будете переделывать под себя и, конечно же, я вижу практику, очень многие люди, ну, коллеги из других проектов и еще что-нибудь, но вы тут решаете сами, это мои рекомендации. Они пишут, я тебе дам работу. Я к этому вопросу, вот лично если взять, как меня, как целевую аудиторию, если ко мне обратился человек и говорит, я тебе, я тебе дам работу, я захожу к нему на аккаунт и смотрю, что же он мне вообще может дать и кто он такой. А у него только красивые слова о работе. Для меня лично это не критерий даже общаться с человеком. А вот когда, допустим, там набираем сотрудникам интернет-проект, или я сотрудничаю с интернет-проектом, и нам требуется. Вот это мои такие замечания. Особенно в обращениях, когда мне начинают обращаться, привет, ну что, надоело платить кредиты? Ребят, ну откуда вы знаете, есть у меня кредиты или нет? А может это мое хобби, я балдею от того, что я плачу кредиты? Или, ну что, ты там на начальника работаешь с будильником? Да нравится мне будильник. И буду я по будильнику вставать, и буду по будильнику ходить, и не твое это дело. Тексты создаем, ребята, не унижающие вашего будущего партнера. Даже если он погряз в долгах, даже если он действительно хочет этого начальника расстрелять, потому что он его достал. Мы пишем наше предложение или делаем комплимент ему. Может быть, он увлекается природой. И у него очень много постов о природе. Вы можете к этой теме привязать. Вы можете, допустим, там еще какую-то тему найти, которая у него. Вот, допустим, одна девушка мне очень много ставит отправляет подарков, вот эти вот подарки разные в одноклассниках. Мы с ней из-за из подарков, а она почему? Я у нее в друзьях, и она не только мне, там же эти подарки как? Отправляются, отправляются значит, как я называю, оптом. Они раз всем друзьям отправили этот подарок. Вот, и мы с ней, таким образом, кто мне отправляет подарки, я начинаю с ними общаться, говорю, спасибо, слушай, ну ты классно, ты, наверное, специально сидишь, оки зарабатываешь в одноклассниках для того, чтобы раскидывать друзьям, ну это я немножко тему взяла, но тема к тому, что на любую тему можно с человеком общаться. Вот сейчас Алла, да, вот на это похудение, вам необходимо, или вот давай похудеем, слушай, да мне нравится ходить толстой, жирной, безобразной. Ты что ко мне вообще пристала? Это вот подход другой совершенно должен быть. Вот здесь понятно, о чем я хотела вам сказать, чтобы вы могли разобраться. Как работать с методикой, значит, рекомендаций, с методиком вопросами. Ну и самое главное, я хочу сказать. Да, ты, наверное, зарабатываешь. Вот это, самое главное, я хочу сказать что вот эта методика, последняя, четвертая методом рекомендаций, методом общения, она самая лучшая. Но для того, чтобы было с кем-то вам разговаривать, для того, чтобы было с кем общаться, вам нужно организовать поток. Поток на ваши аккаунты. И я хочу сказать, что дайте себе время, работая каждый день, не... Прерываясь, вы уже через неделю начнете получать результаты. И если каждый день вы обратитесь минимум к 100 человекам, то у вас будет минимум 3 регистрации в день. И только систематические действия приведут к результату. Если мы с вами сегодня работаем активно, завтра начинаем себя жалеть, послезавтра у нас идут обстоятельства, за послезавтра у нас какая-то там 10-минутная работа проскочила, результата никогда не будет. Определитесь, вы пришли зарабатывать или пришли, ну, как скажем, в сообщество по интересам, чтобы понаблюдать за другими, как зарабатывают. Вот ответьте мне сейчас, вы пришли зарабатывать? Или вам интересна тусовка в корпорации ЗУС? Ведь у нас даже название – «Корпорация здоровых, успешных и свободных». Мы должны быть с вами, если вы хотите с нами дальше жить, здоровыми, успешными и свободными. Но для этого нужно обязательно спланировать себя так, чтобы вы выполняли именно те действия для результата, именно то, что даст вам быть здоровым, успешным и свободным. Мы вам даем все рекомендации, все направления, ваше дело это применять, и тогда результат не заставит ждать. Вот пока все, что я хотела сказать для как работать ВКонтакте, есть еще очень много различных подходов, но они практически все связаны именно с направлением потока людей на вашу страницу, для того, чтобы потом с ними можно было общаться. У меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Я вам обязательно отвечу.